Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Государственная Дума 4-го созыва работает уже почти год. И фракция, крупнейшая фракция Государственной Думы, ваша фракция, имеющая в парламенте устойчивое большинство, сумела за это время укрепиться внутренне, как мне кажется, укрепить свои возможности, свое влияние. И не просто в парламенте, поскольку... Большинство подавляющее такое формальное влияние дает, конечно, я имею в виду, укрепить свое положение в стране как одна из ведущих политических сил. Сумело наладить четкую системную работу над законопроектами. Важно и то, что внутри фракции вы работаете консолидированно. По спорным вопросам, а таких очень много, удается находить общий язык и выходить на общие нужные стране решения. Все это безусловно позитивно влияет на законотворческий процесс в целом, на принятие необходимых в стране законов, на авторитет парламентской работы. И сейчас, насколько я представляю, уже завершается работа над, над бюджетом следующего года, которая тоже, кстати, идет в плановом порядке и деловом режиме. Хотел бы в этой связи поблагодарить вас за поддержку важнейших инициатив правительства. Не буду все перечислять, но отмечу только законы в области межбюджетных, налоговых отношений и кредитования. Знаю также, что вы работали не только над самими законами и законопроектами, но и смогли в значительной степени смогли объяснить их суть избирателям, поскольку... Выбран, на мой взгляд, неплохой режим взаимодействия с э, избирателями в округах. Что касается дальнейших практических планов, то здесь тоже есть необходимое взаимопонимание. Э, а наши стратегические цели обозначены, на мой взгляд, достаточно ясно. Это сохранение демократических ценностей, развитие прав и свобод граждан, укрепление государства. В целом, создание условий для экономически благополучной, безопасной жизни людей. Очевидно, что обеспечить их достижения можно только в единой и стабильной стране. В стране, где демократия способна эффективно защитить себя, защитить себя и от внешних, и от внутренних угроз. Работа всего общества на экономический прогресс делает Россию действительно сильным, влиятельным государством в мире. Не секрет, что в сложных условиях начала 90-х годов, еще при создании, на заре создания демократических институтов, далеко не всегда удавалось учитывать социально-экономические особенности регионов, административно-территориальное устройство и даже геополитическое положение страны. Многие решения принимались без осознания тех или иных реалий, к сожалению. Как результат становления таких демократических процедур и институтов, как выборы, партии, Шло достаточно непоследовательно и в дальнейшем привело к определенным проблемам. Ход выборов зачастую сопровождался, это до сих пор еще сопровождается, не соревнованием политических идей, а конкуренцией денег и технологий. Почас весьма грязных. Сегодня, как вы знаете, мы предлагаем меры для укрепления и развития демократических институтов. И крайне важно обеспечить взвешенность, продуманность и конституционность всех правила процедур, которые предлагаются принять и при принятии которых будет обновляться политическая система страны. При поддержке Единой России уже приняты в первом чтении поправки в закон об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и об основных гарантиях избирательных прав и право участия в референдуме граждан Российской Федерации. Мы переходим к принципиально иной схеме наделения полномочий руководителей исполнительной власти регионов. В ее реализации будут участвовать как президент страны, так и предполагается, что будет участвовать как президент страны, так и законодательные собрания субъектов Российской Федерации. Такой подход не только позволит укрепить исполнительную власть, но и повысить роль и значение депутатского корпуса регионов что совершенно очевидно и, на мой взгляд, не подвергается никакому сомнению. До конца этого года вам предстоит завершить законодательную работу в этой сфере и учесть все конструктивные поправки и замечания. Их я знаю очень много, они носят разносторонний характер. И, безусловно, нужно много из этого учесть. Главное только, чтобы нам не выхлостить суть предлагаемых решений, конечно. Кроме того, в ближайшее время в Государственную Думу будет представлен законопроект, обеспечивающий переход к выборам по партийным спискам. Пропорциональная система выборов призвана укрепить значение крупных и авторитетных политических партий, представляющих интересы граждан страны и объединяющих их для достижения общенациональных целей. Убежден, что государство сегодня просто обязано обеспечить, возможно, даже с определенным запасом на вырост, Необходимые правовые условия для укрепления партий и в политической системе, и в гражданском обществе в целом. Если мы создадим условий для роста авторитета партии, у нас никогда и не будет многопартийной реальной системы. Обычно этот процесс требует многих десятилетий, но у нас с вами, как вы знаете, нет такого запаса времени, и нужно сделать все для того, чтобы продвигать этот процесс более быстрыми темпами, чем до сих пор. Нужно создать такие партии, которые способны принимать э, реальное участие в, в политической жизни страны. В обеспечении общенациональных интересов, как я уже сказал. Только такие партии могут иметь подлинно представительский характер и способны формировать ответственную власть. Важно и то, что только такие мощные общественные силы способны противостоять идеологии экстремизма, сепаратизма и национализма. Мы с вами в том или ином формате много раз возвращались к этой теме. Нам нужно, чтобы политические силы в виде партий были представительными, были э, уважаемыми на местах, чувствовали связь с регионами и в то же время отражали общенациональные задачи. Это в условиях такой сложной страны, как наша, такой многоконфессиональный, многонациональный, крайне важный инструмент сохранения единства страны. Добавлю, что в будущем при формировании партийных списков, и я здесь хочу обратиться к руководителям фракции, к руководителям вашей партии, конечно, партия должна максимально учесть и поддержать интересы тех сегодняшних депутатов, которые избраны в Государственную Думу по одномандатным округам. Люди, которые избраны по одномандатным округам и работают сегодня во фракции, конечно, при переходе на эту систему должны понимать, что... Партия в целом, партийное руководство, фракция думает о, о их политическом будущем. Говорю это прямо открытым текстом. Не думаю, что здесь нужно чего-то стесняться. Это люди, которые посвятили себя политической работе. И, и если уж кто-то из них счет, возможно, поддержать эту идею, по, исходя из общегосударственных интересов, то они должны рассчитывать на то, что и, и инициаторы этих идей оценят их позицию. Рассматриваю также, что ваша фракция сделает все возможное, чтобы оперативно рассмотреть законопроект об общественной палате, который тоже в скором времени поступит в Государственную Думу. В обществе идет активное обсуждение самой конструкции такого форума и других идей по законопроекту. Только что в Перми прошел Всероссийский социальный форум, где широко дискутировались принципы формирования общественной палаты, какое внимание общественности не случайно. Ведь это должен быть орган, способный стать связующим звеном между властью и обществом. Должен сказать, что меня порадовала такая активная поддержка этой идеи, причем практически во всех слоях общества, в общем во всех политических сферах и всеми политическими силами. Она может стать местом, где будут рождаться новые идеи, связанные с общегосударственной жизнью. А также широко обсуждаться планируемые шаги власти, будет даваться и экспертная оценка ее действий. Вчера только на встрече Министерства обороны с ветеранами вооруженных сил и правоохранительных органов наши коллеги тоже поднимали этот вопрос. И я бы попросил фракцию в контакте с этими организациями обсудить вот, предлагаемую тему. Я остановился на основных направлениях нашей совместной деятельности, которые призваны увеличить запас прочности политической системы страны. И мне бы хотелось, разумеется, послушать Ваше видение хода нашей совместной работы и ближайшего будущего нашего взаимодействия. Большое спасибо Вам за внимание.